Так, итак, пятый раз пытаюсь снять. Не все мешают петухи. Между собой что-то поделить не могут. У каждого свои куры Но один к другому прибегает и через дверь начинают выяснять отношения. Так, речь сегодня о чем. Вот все, что было заложено в инкубатор, вылупилось. Вот все, что есть. На подходе там еще 20 пленка остались. У тебя сегодня буду переводить в другое помещение. Там больше места. Да, этим шабутным надо все-таки разбег какой-то, не ждали мы, не гадали, но появились у нас белые утята, так что будем ростить. Вот. Урожай, конечно, небольшой, ожидали большего, но яйца были все перетопаны, перетряханы. В общем, все, что осталось, вот все здесь, целое. Прихожу я к выводу, что и белых уток надо держать отдельно. Что они... Я не знаю, как пружина в заднице у них. Заводные товарищи. Вот они спокойно не сидят. Им то в одно место бежать надо, то в другое место бежать надо. То кого-то щипнуть надо. В общем, спокойствие только снится. Выпивают уже вот такую двухлитровую банку воды. То ли пьют, то ли бьют. Не понять. В общем, надо их переселять, потому что здесь цыплята. Значит, цыплята заболеют. Вот сейчас я этим и займусь. В общем, дружное вот такое. Дружное вот такое хозяйство. Ну, как переселю, я вам покажу. Да, урожай, конечно, небольшой, но... Что есть, то есть. Яйца были непокупные, яйца были свои. Так что начнем веселиться, начнем облагораживать другое помещение и переводить у тебя. Пока.